В свое время, скажем так, я считаю, побоялись пойти путем ожидания качественной работы, да, забыть о результате семиминутном и сконцентрироваться на результате, который, может быть, будет давать через 3-4 года какой-то эффект. Если бы тогда мы смогли вот наступить на горло а, сей минутной выгоде, то вполне возможно а, могли бы сейчас быть как та же Сербия а, или Хорватия, которая, по сути дела, не имеет своих легионеров в командах, а, ну, не так много. А, тем более, что интересно, эти легионеры не играют ведущие роли в своих командах. А, возможно, нужно было тогда использовать, при, при, привозить больше а, тренерского состава качественного заставлять работать с, нашей, с нашими молодыми тренерами возможно федерацию стоит действительно э, в, заняться лицензированием э, тренерского состава как это есть в футболе какие-то курсы э, пройти действительно чтобы человек был который отвечал бы за э, качественную подготовку тренерского состава а вопрос уже Тренеров, молодых тренеров, как это использовать. Но в любом случае, это мое видение о том, что это более эффективно будет. Один тренер сможет передать больше полезной информации 20 игрокам, нежели один легионер. Видископ спортивное видео.